Всем здарова, ребят. Ну что, продолжаем. Страшно на нашем бездонатном аккаунте. Сегодня я уже докачал весицу а, просвет. И хочу попробовать зафармить волну. А, докачал также фрейку. Поставил в одушку. О, давайте, кстати, сделаем, потратим. Есть возможность. Попробуем сделать вот такой вот вариант. Девятую в поставим. А, 98 нужен. Фига себе. Так, сейчас. Сейчас этот вопрос решим. можно сделать такой вариант. У меня 20 попыток осталось, но уже меньше будет. Так, отлично. Супер предложение с монетками. Такс. Не знаю, поможет, не поможет ПИС. Конечно, здесь бы круто смотрелся Космо. Он бы здесь был в тему. Но Космо, к сожалению, у меня нет. Да, и ресурсов на прокачку его тоже особо уже нет. А, вот такой вот вариант у нас будет. Поехали, попробуем. Мы остановились на волне ААЖ. Сейчас посмотрим, что изменится. Лисица, по идее, сейчас должна их просто тупо вырубать. Даже тех же самых Ронинов... Так, Ронин, Ронин забежал. Плюс Фрея, я думаю. Самое главное, конечно, чтобы у нас не разрушили а, все здания. Это вполне вероятно. Я их собрал в кучку. Ну, Пока вроде нормально. Второй заходик идет отлично. Я до сюда дошел вообще там фактически нулевыми героями. Чисто благодаря воодушевлению. Аж 3. Ну, пока нормально. Самое главное малышей никого убивать, потому что они просто тупо будут сносить все здания. А, так, все живы, все живы, отлично. H3 есть. Ну, пока фудфу заходики у нас удачные. Так, отлично. Фрэнки пошли. Э -э -э, тихо! Так, у нас осталось. Ну, в принципе, у нас остались таблетки. 5 таблеток и два здания В принципе, нормально Самое главное, чтобы сейчас нормально Зафигачили Так, отлично Все, Гоблин идет к нам ну, В принципе, Гоблина сейчас по идее Должна держать фрейя вдали плюс Лис Вот тут вопрос Хватит ли нам теперь времени Так, Огник Сейчас подойдет, наверное, поближе. Блин, когнику не подошел. Отлично подошел к Огнику. Все, супер. Смотрим. Минута 50. Две таблеточки у нас осталось. Одна под Огником, одна под Анубом. Я не вижу, к сожалению, ХП. Сколько там ХП? Но, думаю, затащим. Да, изи, ребят. Волна АЖ. Просто изи зафармирован. Причем без особо прокачек зданий у нас осталось для фарма три волны давайте попробуем еще разок а и пройти так тут у нас драйк фигачит нет ну тут конечно жестко драйк тут залпом вынес половину зданий на первой волне тут надо конечно больше зданий строить тут без варика я думаю а и конечно будет мне сложновато таким вариантом а, ну будем пробовать я не знаю в принципе как видите, получается довольно-таки неплохо. Ну, а единцы 1 фармили, ну и 2 это уже все. Да, тут некрасы идут, тут надо посерьезней. Блин, ну, неплохо. Так, хорошо. Просто изи. H Честно говоря, я в шоке, что мы так налегке зафармили. Я думал, будет посложнее по сравнению с тем, что было. Как видите, либо Лис, либо Космо. Вот такие вот у меня, ребят, были герои. Огник, Прайка с водушкой. Ну, для того, чтобы она всегда была на максималке на пике атаки, чтобы выносила. Такой вот Анубис и такой вот Лис. В принципе, довольно-таки неплохо. Теперь я хочу еще попробовать... Так, где у нас смотр? Мы в прошлый раз с вами были, бегали. Такс, такс, такс, такс. 27-й. На 27-й мы остановились. Вот у нас еще старенькие герои. Сейчас мы немножко их обновим. Интересно, до мы сможем дойти? Бабашку убираем. Тыковку, я думаю, оставим. А, блин, кого убрать? Попробуем такой вариант. Если землеройка будет сливаться, то поменяем. Поехали. В принципе, Фрейка должна здесь наверное с этим тащить. Так, лисица ушатался, ну смотрим. Вся надежда на Фрейю. Фрея у меня кстати с обрядом а, лечение, с пеньком, то о чем я говорил. То есть ее убить как видите сложно. Она себе хилит довольно-таки неплохо. Даже при таком дамаге по ней без проблем это все. Фармиться. Ну, 27 тоже на изи. В принципе. Не знаю ли нам хватит, конечно, времени, но вроде этих героев поубивали. 50 секунд у нас осталось. Ой-ой-ой, мы на ком-то там зависли жестко. На анубисе что ли? Да, там анубис. Смотрите, не хватает. Тупо зафармили, Анубисы не дали пройти. Плюс тотемы. мы. Чуть-чуть не хватило. Так, ну давайте еще разок попробуем. Попробуем немножко растянуть. Если получится так. Минус, минус, минус. Не, ну сейчас больше героев осталось. Ворожай остался. Надо ворожая, как видите, для этой локации качать, для подхила. Хороший ворожай. Вот Махатма есть. Ну, в принципе, тут уже, думаю, мы сто процентов должны затащить. тем вариантом. И героя все-таки. Да, просто изи. Стартанул я, кстати, с фрей в этот раз. Ну, еще и самики подняли. Так, с ребят, ну что, пробуем еще раз что-то... Видос оборвался, непонятно чего. BS, как всегда, а, тупит. Сейчас попробуем. Попробуем опять, но ну, это зеленое, это сложное, конечно, испытание, но я думаю, зафармим. Также я вам сейчас покажу очень, скажем так, интересные изменения, я считаю. А, так, ну тут, наверное, тут, наверное, без вариантов. Тут, наверное, надо просто тупо Атлант брать с собой. Самый лучший варик будет. Да, видите, просто тупо ушатываю. Сейчас попробуем с другой стороны забежать, но у меня герои не особо прикачаны, поэтому тут особо тоже на что-то надеяться не стоит. Я помню, тут, по-моему, Атланта фигачили. Он здесь неплохо заходит. Я себе ушатали. Просто тупо ушатали. Да, тут надо будет Атланта а, прокачать, попробовать использовать. Пока, к сожалению, нам оно не особо доступно. Так, что у нас интересного появилось сегодня? Я таки рынок не показал. Появились довольно-таки офигенные паки, я считаю, с изменением. Вот такой вот базар-маркет, в котором есть возможность забрать лиса вот отсюда. Два мешочка, но у меня уже, к счастью, он есть мне это все не надо, единственное, конечно, вот эта тема крутая, но я 5000 самов не накоплю, 100 молотков, с молотками можно было бы попрокачивать, плюс книги, реально кайфовая тема, но вот это вот с новым магом в сундуке, это ни о чем, одна эмблема, в общем, этот пак можно упустить, а вот этих вот 2 пака за 1100 мешки Огника, мешки, розы, плюс расходники. Но вот этот даже за 5000 тут тоже, в принципе, кайфовые плюхи. Особенно для бездона это возможность ускорить постройку, соответственно, получить шестую таблетку. Я думаю, я на следующую неделю накоплю 5К, заберу. листки не нужен. Плюс такие вот камешки. Это довольно-таки неплохо. Ну и вот этот вот набор за один сам тоже довольно-таки хорош. А, то есть есть возможность, будет на меня нападает, а, есть возможность нормально прокачаться. Так сейчас почистим немножко склад, заберем, посмотрим на эти плюхи. Так это можно продать, тоже можно продать. Тут у нас еще такое эмблема сейчас открываем. Блин, на дыремочку. Надо ремочку, не хватает ремки. Так, это мы осколки получили. В принципе, тоже неплохо. Осколочка можно подсобирать. А вот такие вот прухи по там, ну, я считаю, очень даже ничего. Сундучок, чиик, 100 книг супер. За один самик, ну, это реально классный подвод. А скин. Так, это еще скин. Забора у меня, как обычно, нет. Скин на фрею. Вот это такое, как за вход еще скин. Нормально скино, кстати, на здании. Смотрите, сколько скины на здании. Просто тупо дофигища за один самоцвет. У вас есть возможность дособирать какие-то недостающие скины. Это реально круто. Сейчас пробежимся, посмотрим. Может что-то новое собрали. Это опять же даст прирост в силе. Я уже тут прокачаю, чтобы потом не возвращаться. По чуть-чуть, по чуть-чуть. В общем, такие вот дела, ребят, на немки. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Будем пробовать дальше фармить следующие волны. Всем удачи, всем пока.